на ютубе масса роликов как садить калы и как не перепутать диверки, где вверх где а, а что будет если посадить их неправильно будет вот что я садил вот так вот садил на проращивание вот вот что будет если посадить неправильно то есть ничего страшного вот а это просто маленький. Вот, кстати, вот в таком состоянии приходит по почте. Я выписывал в таком состоянии пришло. Ну, конечно, вот такой вот, ну, скажем, один цветок-то будет. Другое дело, когда вот он вот так вот разрастается. Вот. Я еще раз показываю. Не надо бояться. Почему всадят вот так вот? Потому что женщины, конечно, они большие профессионалы, в кавычках. Вот. Они, конечно, труженицы великие. Они у них ну, делают ошибки. Нет такого анализа, как у мужчин, фантазии, полета мысли. И они на что обращают внимание? Они обращают на цветоносы, вот эти цветоносы. А я вот обращаю на к корням. То есть я дал корням зеленый цвет. То есть вот была просто луковица без всяких там корней, отростков. Я просто вот так вот полил в землю и положил просто и все. Сверху целлофаном укрыл. Вот. Что получилось? Да ничего, все хорошо. Для чего так сделал? Ну, чтобы не загнивало. У меня был печальный опыт, когда я вот, как и рекомендовалось, вот так вот садил на глубину там полторы ладони или две в земле земля естественно влажна была а от этого вот эта луковица воду в себя взяла впитала и загнила я буквально вот так вот беру пальцем эту гниль все убирал бывало что вообще пол луковицы 50 процентов луковицы умирала выгребал их то есть убирал гниль садил ну это ж не дело не А в таком положении она никогда не загниет. Вот так вот положили. Не надо в землю углублять. Положили именно на проращивание. А потом, когда вот луковица проросла, так же, как вы картошку не сразу же в землю садите, а вытаскиваете за 40 дней, как положено. расстилаете. И она прорастает ростками там. А потом уже с ростками садите в землю. Так и луковица. Не надо в землю садить. Вот я в землю посадил. Вот она в таком недоразвитом состоянии. Что это такое? потому что земля холодная поэтому я проращивал <laughs> <coughs> дома вот дома что теплее вот она в таком состоянии и ростки и все да конечно цветы появятся позднее чем бы я вот так посадил но зато сто процентов они не гниют. вот это как корней очень много появилось естественно чем больше корней тем больше питания чем больше питания тем у вас будет и цветонос крепче толще и листьев больше и цветы больше всего больше но ну, а сейчас что азотных наверно подбавить а потом как появится цветок типа фосфор и калий от золы все, сейчас закопаю на ладонь и пусть цветет и уже будут давать мне луковички тут и тут будут давать вот в таком состоянии что, плохая кала а ведь я садил ее неправильно. До 180%. Да, цветоноса больше времени понадобится, чтобы развернуться. Понять, где верх, где вниз. Развернуться и вылезти из земли. И зацвести. Но зато он сколько корней. Вот им дан зеленый цвет. Они, в общем-то, все хорошо для них. Вот. Так что вывод какой можно сделать не надо бояться вот не меня луковички все нормально проросли не загнили цветы будут сегодня 11 мая всем пока!